Всем привет друзья. Пришла я проведать нашего малыша, Андрей кормит, Бяша номер два, младший, я тебя не видела давно уже, неделю. Убегает он, я не знаю. Не оставляй ему. А то все ведра он так повьет. Ты гулять хочешь, да, малыш? Сейчас вытащит хозяин тебя. Ты правишь? А? Ну, Мамку тебя пьет. Там какая-то курица снесла, Андрей. Курица яичек снесла. Выйти хочешь, смотри? Да? Там. А то? Не знаю, здесь не смотрела. Смотри, сам. А вот здесь. А? Там. Сам, ну, и вот я снимаю, стою. Сам бегает. Слава Богу. Пошли, пошли, пошли. Пошли, хулиган. Пойдем. Курица за курицами бегает. Наши гуси. Маня, маня, маня. Ой, какой ты белый. Чистый. Красавчик. Маня. Гуси бегают. Маня. Маня. Маня. маня. Бел, что, тоже выпустишь, что ли? Маня. А он не у это? А, не Познакомились, да? <связывая> <связывая> <связывая> Его все интересно наблюдать, как ребенок маленький ведь. <связывая> Чистенький, да? Беленькие. Лежит, чистится, его, умывает. Мяша номер два. Эй, у него рожки начинают расти, да? Эй, хорошо. На мамку смотрит. Да, вообще маленький был. Ты он за неделю так вымахал? А Раза да, может. Ну. Беша, Беша, Маня и Мне когда они у себя поели и у куриц теперь едят Маня, Маня, Маня, маня Курицам-то гусям доставьте уж Смотри че Беша, Беша, Беша Маня, Мань, маняшка. Мань, Маняшка. Маня, иди сюда. Маня, Маня. Не, не <к apologies> оставляй, пускай он. Поел и хватит. Он все ведра так расфигарит. иди то куда пошли вниз? А потом сами поднимайся. Да, Чего кричишь? Иди сюда, Мань. Все разговаривают. Мани. манидиста. Ой, у Бяши-то рогато. Бяша Это твой сын. О, Андрей уже подготавливается по хоте. Гребни делать. Это гребни? А, да-да-да. Точно. Диски Ты же. Надо подшипники поставить. Ага. Скоро пахать Скоро пахать. Да. Отлично. Сначала ага. пристал он это козленку Андрей. Фу! Бяша, пинает, смотри. Пш-пш-пш. Он до него докапывается. не хулигань Здравствуйте. Здравствуйте. на него прыгает смотри что делает паразит паразит за Манькой побежал гулять хочет что ли он паразит иди там чисто бегай, бегай Мань, Мань, Мань, Мань, он бестолковый, смотри что, <свес> ну тупой, Маня, Мань, он здесь стоит, кричит маленький у тебя Хромает вообще нормально. Я говорю, это он это, родился, упал, наверное. Ага, что-то дергает. Трава пойдет скоро и это. Начнет свежую траву. кушать. Маня! Она тоже что-то с сруб ест. С труби что-то ищет. А, кора, может быть, ну. Обнюхивает. лошади, блядь. А, Маша, ёлку себе он Ему сейчас интересно. все первое. Рога да, Что да. ты ты-то об такую маленькую веточку, вон об стену почеши? Между рог, что ли, чистит? А это? Чешет. Красивые. рога сколько красивые. Еще закрутятся, да? Не знаю. А такие же будут, только побольше. Еще побольше, мне кажется, надо. Красаваш, на эти рога посадит и посадит мама, кажется. Потерял мамку? Я некогда... Смотри... <решили> <решили> <решили> <решили> Вот как маму-то надо звать, да? Я тоже пойду, говорит, за мамкой. Животные, говорят, животные. Нисколько не глупые за своего ребенка. Вон, видишь как? Не то, что сейчас люди рожают, кидают. Да, Мань, ты же умница у нас. А что у неё уши черные стали? Играть хочет. Тут... я к этому бяшу близко подходить боюсь. Смотри, что творит. Дрессированный бяш, что у нас. Скребы, трава, да? Хоть выпускать их потом. Семья посоединилась. Ну а? Малыша-то затопче тебе, Сылыче. Ну что-то Животный мир. Ведро сейчас наступит. Смотри, что делать. Лошадь! А? Чуть на ведро не наступил. Бяша, Куда гонишь? Ну, далеко не уходят вроде, да? В том году такой маленький он был. У да, что меньше, ведь Маньки был Мама помоет Вымя хотя бы видно, да? Вымя-то не было? Да, да, вообще не было ничего Ну, кушает он ее, видно. Пишет. Побег он делает, смотри, чё. Вот лазят там, -а -а. иди, иди, иди. Иди, малыш, иди. Потом вместе с ними лазить начнет, видишь. Надо детям сказать, пусть назовут, как зовут. Ну, Аминка сто пудов опять, Масяня какой-нибудь. Uh -huh. <laughs> Этот-то за Манькой и ходит. Куда Манька, туда и он. Гулять им хочет. Туда тебе нельзя, там стекла. Не надо. Это без они там бегают везде. Ну что, там зеленую траву нашла где-то. Эй, прикольный. Эти ха все орут ходят? Да, вот а? а? Эшь, эш, эш, эш, эш, да, жвай поделимся, вершать. Давай поборись. Давай поборимся. о о любит, да? Смотри, че. Ух ты, дикарь. Ох! Это жесть, жесть. Борода рыжая, челка черная, трехцветный. <свят> маня, маня, маня, куда пошла? Она нас не послушает, надо мелкий, чтоб заорал. Как заорет? Жена <свят> на себя. <свят> <свят> Я его боюсь Он прыгает, ползет. Это... Прыгнет, да, но целый мой рост. А, выходит маняш. Давай, давай, Мань. Влазь, вся он грязная стала, лазишь везде. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай. Мань. Давай, мамку, зови. Бочку надо посмотреть.